Я достаточно долго снимаю ролики на обычном DarkRP, ну где просто бандиты, менты стреляются, все маломальски отыгрывают РП, думаю вы поняли. Но в какой-то момент я подумал, что если закинуть такого человека как я на тематический сервер в режиме DarkRP. Для непросвещенных объясню, что такое тематический сервер. Ну вот к примеру вы фанат Star Wars и есть какой-нибудь сервер по Star Wars. вы такие, О, погнал туда играть. Или же если вы заядлый милитарист, и вам просто хочется использовать накопленные знания, которые вы взяли в интернете в какой-нибудь подходящей для этого атмосфере, то вы заходите на милитаре РП или же на серваки по Второй мировой. В сегодняшнем ролике я зайду на сервер, действие которого происходит по мотивам Второй мировой войны. В меру отыграю РП, а также немного понаказываю супостатов, потому что вы это очень и очень любите. Смею предупредить, то что на большинстве тематических серверов правила несколько строже, и наказания соответственно, за их нарушения тоже. Вроде бы уже надо начинать, но я расскажу о телеграм-канале. Совсем недавно я снова анонсировал, пятую часть треков из моих роликов потому что вы очень часто в комментариях спрашиваете помимо этого я всегда говорю там точную дату и время выхода нового ролика или же стрима делаю небольшие вырезки из еще не вышедших роликов чтобы подогреть ваш интерес поэтому вы можете зайти туда и посмотреть какой момент из этого ролика вставил в т.г. ссылка на telegram будет в описании А теперь погнали Ой, господи, что там за хуйня орт, а, твою мать? Так, стану-ка я бандитом. Потому что бандит это кажется один из немногих профессий, кого не будут дрочить СССР. А мне это как раз и нужно. Я хочу спокойно ходить по городу. Я не хочу просто, понимаете, зависать. Я вам, наверное, покажу просто материал, который я отснял. Я заебался вот это терпеть, ждать, пока меня поунижает каждый чел на вот этой госпрофе. Блять, нас уже заебали бомбить сколько можно помогает. опа па па па Спасибо. Бейт, я здесь стою, меня <exemplifies> трогать не нужно. Бля, <силенных> теперь у меня огорож, блин. Кто это спизданул? Кто это спизданул? <SA1> <силенных> <ó силенных> я за Донфс. Я за Донфс. Я за Донфс. Я за Донфс. Я за Донфс. <свят> <свят> блять что у вас за армия еба вашу делаешь? мать блять <свят> <свят> <Ёбаные> французы <свят> даже не заходи, <свят> иди, стоп, а что ты меня бьешь бебезьяна бебезьяна блять бебезьяна блять бебезьяна блять <свят> бебезьяна да, блять Ты блять бебезьяна блять бебезьяна блять бебезьяна нет, Даже... Если ты под себя ты стрельнешь, чтобы меня убить, ебало. ты это подтвердишь. Ты собираешься людей а здесь запрещено. Правило. Мы людей из Германии да. в США перевозим. Нельзя. Так это, братишка. Хотя А тебя никто не спрашивал, Мы тебя перед фактом поставили. Ну вот и не надо. Братан, Ебало, братан. заткни, кто тебя спрашивает. Идите мной, в США, да. пацаны. У меня есть Давай, я хочу в США, там машины крутые, 7-литровые. Мопеды. Стоять, блять, стоять, стоять нахуй к синем. Это че ебанутая? как Бабе. выжил, Они дебил? Я же говорю, ты хуево стреляешь. Иди на стрельбище, Идите, а че, меня надо так было убивать, я убегал, убегал куда-то. А они Ахуя уже согласились с, с американцем уйти из города. И я их не упускаю, нихуя не знаю. А нахуя-то с гранатомета типа. Спанзерфауст. Да, я я и че, блять? Нахуй ты стреляешь? Фаусом если нельзя с гранатомета Ты вообще в стене надо. Схуя на территории. Ну то вместе с ним хотел меня сбежать с американцем, поэтому, блядь. А я сбежал. Побега из города и нарушение устава Рейба, ты их ты пытался считается, да? Ты, блять с гранатометом человек стрелял, блядь, а ты кладешь. Мне можно, а с... тебе нельзя, с тобой к сене, типа, Решер. повтори. Хехехехе Я щас я палку к ударю, к не садю. У него на НРП фрикил. Ладно, дай мне его, объясни ему. Хотя... Нахуй ему что то объяснять, я его в рот ебал. Меню. Фан. Я вашим мам ебал, фашисты проклятые. А, у него вообще бан при, выходит при совокупности нарушений. 6 часов. А, да, нужно в минутах указывать. А нужно? Оружие нужно, я хочу воевать, а с... Это, с тюрьмы. Какой вы, почему, не вы в тюрьме? А и вообще ебёт кого-то? Война как бы, бля, я хочу в, в, стреляться. У нас сейчас не стрелят. Ну так я исправлю его! Провоцируйте военный конфликт. Да, я так уже делал в 95-м. Вы из будущего? Я? Я да. из Past перфекта. Я, я, я не смогу быть вашим. Вы хотите быть адвокатом данного молодого человека? Я могу быть его адвокатом. Ну да. Все, можете показать, кто из вас будет адвокатом? Да, я буду. Ладно, можете показать свой паспорт, чтобы кто Давай, что ролл думаете. Тут сами. Ладно. успел, тут и съел, Соспел, сладкий пишите. <связать> я тебе Игрок у Войскан Удачи тебе, братан, 60-100. <связать> Сейчас я локтем на чешу двери откроет. Открывай, бля! Сус присяжных, здравствуйте. В общем, давай-давайте, мы тут у вас сейчас. Сейчас, подождите. Подождите. Я понятой. Подсадите обратно, я что-то выпал со сцены. Кто будет судить, собственно, кто будет судить? Оправдать. Так, гестапо, гестапо, так как вы, мэтт. Гестапо, так как вы мэтт. Будете судить. Спасибо. подняться. Сейчас, подождите. Сейчас, в общем, подойдет Гестапа. Судьей у нас будет гестапа Оружейный Ой, Кто, О, Обвиняемый, сюда. давай сюда. Сейчас мы всех Давайте раскатаем. Да вы не являетесь адапкатом. Сука, ты что не понял? меня гестапо опустил сюда я, я а как мы как тебя отсюда выгоняем есть. иди отсюда все гестапо садитесь короче на месте давай обвиняем астана какой на ты понито тебя не понимает никто иди отсюда блядь. Э, садись короче сюда я, так, я в общем буду справа как подавать в суд. В а то есть блядь, ты его взял повязал и ты его в суд ведешь нихуя в общем ну, я, я считаю, что все правильно. В общем, сын... Я хочу подать, не помню, как это называется, вроде иск на данного гражданина за убийство у Все доказательства имеются. Но доказательства я вам показать не могу. А нет, вы были рядом со мной. Стрелять. Я все сказал. Ну, что могу? Защитник... По моим данным, убитый вот... Офицер, как я понял, убитый моим подзащитным, имел кучу разных эпизодов того, как он берет взятки или же использует э, унтерменьшие в своих корыстных целях. Помимо всего этого, э, убитый моим подзащитным неоднократно брал заказы на устранение тех или иных лиц. Пошел в этом хуй. городе. Там... Да. И на руках у Подождите? моего подзащитного Нет. были все доказывающие это документы, Спасибо. но вы интересным образом у него их забрали. А знаете Пока почему? Пути. Потому что задержание проводили вы, потому что иск подаете вы, сторона обвинения это вы, это полное самоуправство. Ну, Судья выдает слово. В общем, смотрите, я хочу подчеркнуть несколько факторов и запросить те доказательства на то, что уж этот Штадан как бы делал то, что вы сказали. Первое, собственно, да доказательства мы увидим потом, которые есть в руках вашего так сказать, подчиненного, ну, так сказать, подчиненного ну, вот, подзащитного вашего. Сейчас я хочу сообщить о том, что доказательства у нас имеются тоже о том, что именно ваш подзащитный любил того, что до И бумаги, и тех бумаг, про которые говорили у меня, нет. Сейчас придет первое доказательство. Вся суть в том, что по словам вашего подзащитного, он в это время мирно спал в своей кровати на своем третьем этаже своего трехэтажного дома. Но да, перед но после того, как выстрел был произведен из этого окна, э, наш безумный гранатометчик произвел, произвел три выстрела, или два, два выстрела в дом данного подозреваемого. Отметим это. Как, как удивительно, когда мы вынесли его дверь, поднялись на третий этаж, он уже мирно сидел за радио и с кем-то разговаривал. По его словам, осуждал фрукты. Он начал обрадоваться тем, что, что ему кто-то позвонил в телефон. Он проснулся и подошел к телефону. Но перед этим он не заметил разнесенный нахуй в коча третий этаж, который был уничтожен двумя ракетами. Кто его пустил нахуй сюда? Кто их сюда двоих пустил? А мне интересно, а что он ну, должен будет говорить туда. на да. то, что ему а, сотрудники госаппарата разнесли третий этаж и ничего об этом не сказали С учетом того, что я выше упомянул про самоуправство как вас, так и вашего уже ныне покойного подзащитного, который тоже занимается самоуправством Какой смысл ему было этому удивляться, мне вот интересно Никакого, очевидно А ну вот убийство, убийство вашего сотрудника и сослуживания Живца. Это все было в результате самообороны моего подзащитного. Он уже был а, в курсе, смысл, что слово. его заказали. Он уже был в курсе того, что на него будут вести охоту. И, как видите, он не ошибся. На него реально начали вести охоту, тем более госаппарат с гранатометом, который расстреливал его дом. Ну, данный сказать боец с гранатометом являлся макака с гранатометом мы ничего с этим не можем поделать я потом займусь он я уже на него это факт. иск его откатили это факт то что у вас был такой сотрудник и вы ничего с ним не делали да даже мы здорово как дела о фюра, здравствуйте Здрасте, мая фюрер у нас тут происходит как бы судебное как бы сюда ведут. Ну, да, да. То, да что это была самооборона, наверное, будет им плохо, не знаю. О, в стандартном феру как типа стоял возле этого КПП, возле Шлагбауна или что? Документы достал. Да, он будет сног, шибательная да. новость. Шлагбаум. Документы доставили. А ну, он как-то стрелял по этому дому или просто стоял? Нет. Нет, документы, фотографии, то, блядь, где тот чел, который на тебя напал, он стоял, деньги брал будет. за заказ на тебя. Понятно, нет, нет, нет, нет, Да, собственно, это... Данные подозреваемые, нет, что нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, на устранение людей и прикрывался своей службой в госаппарате мне их мой подзащитный передал фотографии и теперь я предоставляю их вам Пять лет судов не было мне даже интересно стало Трай тут есть интересные да. да, Два. Удачи Игра тебе сух, эфор, удачи, сух, на слух, фотографии слух. же как раз таки, Игра, таки эфор, удачи, убитый за которого решил вступиться вот обвиня... обвиняющий да и да да да вот фотографии подтвердили то что на моего подзащитного mm -hmm. был оформлен заказ на убийство заказ брал и выполнять mm -hmm. пытался ваш а, сослуживец ныне покойный который не смог выполнить заказ и что mm -hmm. теперь суд и остальные присутствующие скажут на это Ну mm что -hmm. Ой, а раз, раз. Вы область. изъяли кто? в связи со своими подождите. полномочиями я все не да не все. Не Фотографии у, у нас остались было. и они подтверждены, это а, все кто видели? Кто ваш информатор? Это вообще не имеет никакого значения. Все это увидели? Я, не скажу, потому что не знаю, я объясню, на моего подзащитного подали иск в ага. суд за убийство. В ходе э, ну, судебного ну, разбирательства было выяснено, что мой подзащитный был I'm а, как раз таки заказан Одним из сотрудников Тихо. госаппарата И поэтому при нападении на него Он его убил, этого сотрудника Госаппарата в виде, ввиду Самозащиты, и теперь его обвиняют у -у -у. Просто в убийстве, но я же нашел Документы с моим подзащитным Фотографии именно, которые показывают так. Что на него брали заказ Офицер просто стоял у шлагбаума М -м, Да, он просто стоял у шлагбаума Но это ага. в этот момент, но я нашел Мы фотографии снижали, Которые показывают день, Что и он и брал и на заказ на убийство моего подзащит что вам еще нужно это ж подтвердилось Буду судья не фото. так ли ну походу смотрел, так но пока что еще все мутно если честно а почему мутно мы же осмотрели с вами достаточно внимательно ну, у нас, конечно, камеры не особо хорошие Такие в наше время, но что поделать Возможно, в будущем они будут получше Они будут снимать и на Не знаю, ну, похоже Качественно, как на конскую пизду Но сейчас примерно достаточно Все хорошо видно, и лицо, и одежду И то, ну, что он получает крыль. деньги Берет и кладет к себе в карманы За заказ А какой вопрос вы, огромную бандуру, носили с собой для съемки? Я? Я ничего не носил Я адвокат Ну, можно сказать, что обвинение все снят с... ну подозревающей... тогда ладно с все обвинения сняты все мы тогда можем уходить Нет, без я... наручников с... мне показали флота так что я все, все на свободу адвокат все лупа слышь лупа. пошли шлюху снимем выбьем двоечка. Просто... блять на СССР, но... а ты кто тогда -то? А ты, долбоёб, блядь. Заткни ебальник свой. Колхозная по морда. Нахуй, ты колхозная стоять, морда, блядская. Стоять, Иди стоять. пиво по акции, песь. Ты... Держите стоять. это, Унтер! Держите это, Унтер! Усебался, он он съебался, блядь. Усебался, ловушка. Мне он нужен. Выбирайте. Сидите. А, у вас сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Я не понял, в чем дело. Итак, ребята, первое пояснение за 15 минут геймплея. На сервере предусмотрен лагерь, в который забирают как раз определенные профессии, но точно не бандита. Итак, что делает челик по правую сторону от меня в коричневом? Он просто в одну сторону заводит диалог, мол, свяжите его, он мне нужен, ничего при этом не объясняя, и навязывает свою какую-то там РП-отыгровку, хотя там отыгровкой вообще не пахнет. На секунду я подумал, то, что это чучело нарушает правила Джопа Босс, но это когда ты используешь преимущество своей профессии для своей выгоды ну к примеру ты взял какого-нибудь оружейника купил себе оружие и снова поменял профу уже на другую он же в этом случае не получает никакой выгоды материальной тем более поэтому я не понимаю его мотива зачем он эту всю хуйню делает ты согласился пойти О. со мной Ой, я с тобой не соглашался никуда идти ты согласился с немцами Молчание, вообще-то нет. В моем случае всегда да. В каком твоем случае кто ты? Я генерал Ави Черриф. И ты пойдешь во имя Гидры на риск. Во имя Гидры и третьего Риска. Но в основном во имя Гидры. Встань перед этим знаменем перед этим знаменем. Пошел нахуй ты, твое за... знамя обосраное. Я не понял, ты что, охуел? И что, это и есть эксперимент? Я хотел тебя просто... Либо на экспертский стул, либо тебя просто... Ну, Стоило мне выпустить один ролик, где я не играю за админ профу full-time Так, таких долбоебов уже развелось просто куча Мало того, что он не может нормально сформулировать предложение И мне четко высказать, что он от меня хочет И что он вообще задумал сделать Так он, блядь, он просто не понимает сам, что он делает Он не может определиться То он хочет какую-то мне кисту, блять, сделать То меня убить Извините, пожалуйста, но киста у меня была в семнадцатом году Второй раз не хочется Не согласен с тем... Бля, да, ты с... придумай нормальную начал, причину, чтобы меня убить, а потом уже делаешь что-то и заготовь речь. Ты не особо сильно на злодея смахиваешь. Тебе бы рублей пять дать там, ну, не знаю, чтобы на жизнь хватило. Бедолага, баный. Заткнись. А иначе что, ты убьешь меня? Ну ты и так меня собираешься убивать. Чем мне бояться, блядь? Шизик, блять, баный. Иди нахуй в деревню куда-нибудь. Колхозников иди задрачивай. Смотрим, как ты будешь петь, как тебе тебя пуля в рот бьет. Блядь, это самый безобидный злодей, которого я когда-либо встречал. Посмотрим, как ты будешь петь, когда тебе пуля в рот даст. Просто охуеть какая угроза. Я, наверное, должен был, по его мнению, встать на колени сразу и начать извиняться. Но это пиздец. Ребят, для справки. Ваши возможности в выборе профессии, за кого поиграть, зависят прямо от того, сколько вы времени на этом сервере отыграли. Судя по его профессии, он отыграл на сервере немало. Так вот, у меня вопрос. Как этот долбоеб за такое наигранное время не умудрился улететь в пермач за его долбоебский, как и он сам рпшки. Ну ну просто как блять? Объясните, я не понимаю. Какой эксперимент? Что ты нахуй творишь? Кто? На эксперимент пошел. Стоять. О, стоять стоять стоять его брать тоже стоять я что ты сюда пришел что ты, осла ты осла осла осла а, пришел. а что а происходит то осла что осла происходит, -то? А что происходит -то, да? говорю ну ты увидел концлагерь это как-то не совсем правильно было. Сука, это ведь абсолютно то же самое, если бы я на Дарк -РП, обычном серваке подошел бы к челу за мента, когда проходила какая-нибудь перестрелка или же ограбление на улице или в бедном районе, и сказал бы, ты увидел эту перестрелку, это как-то не совсем правильно, теперь ты идешь нахуй в тюрьму. Блять, в смысле я его увидел? Он на въезде в город стоит, как я его не увижу? Здравствуйте. У нас на данный момент проходит набор сотрудников, блять, можно мне слушать? На данный момент проходит набор сотрудников в данное учебное Что предприятие, происходит? вот. Да. И вы нам подходите визуально? Нет, Ты я самозаняты. Наш вариант. Я... Вы подходите да. нам в, так сказать, охранники, давайте. Не, не, не, мне не кайф. Давай, да, давай. И ты? ты будешь бедным, и я позабочусь о том, чтобы тебя изнасиловали. кто-то уже, видимо, позаботился насчет того, чтобы изнасиловать этого блядь, красноречия. Тебя в ухо трахали или куда? Или в этот вниз? Убить значит убить. Можете идти. Что ты меня убьешь? Я же а, просто а, не захотел а, на работу идти, отражаться. и ты сам доебался до меня. Чё ты, блять? Идите. А, извините, а из какой деревни вы его взяли? Мы ну, что будем его убивать? Нет. Я а не хочу. знаю сам пришел. Оплатите как я надеюсь хотя бы пиво по акции красная Нет. цена он пьет. Пошел, Пошел сам. Не знаю. Ага. И что дальше? Не удержался Да? Не выдержал. Правильно, правильно. Надо вот так ты вот шувал да и голову разхуяри. Я, я, я, я мама его, я, я мне разрешено. Это мама его не трогай, мать святая. Эй, не хочешь пойти на экскременты? Сет, стоять, стоять. Ч ты, чё ты, блять? Зачем меня убил блять? Зачем, нахуй? Меня я не могу. А чем я тебя оскорбил? Я спросил, просто не хочешь пойти на экскременты? Подожди. Ну как-то говорят. А ты любят одну голову вместо не вы две. Это ты так биле, про биле. хер свою говорил, когда также же пробовал сделать, да? Шизик. Без Беспесиновые к стене. Вы не имеете права это делать. Вы понимаете, что вы это... Он имеет право не нахуй не вертеть, писью. что он не имеет права. Пиздец. А теперь еще Ивану за вставка. Ебать, что это за нахуй? Нормально в Салют. ЕВА Что случилось? Поверьте, пожалуйста, там безобразие. Что случилось? Там ä, производится какая-то, не знаю, оргия что-то там. ⁇ бана-бубана! Неба и туша. скажи еще раз так может это еще взорвется что там блядь, что там блять происходит да это салютики летают да, не волнуйся <связь> хуя тут блять, салютики <связь> Слушай, а ты кто ты такой пустелый? солнышко чего да. ты такой серьезный мой сынок да ну что ты его это сынок мой ты его обзываешь да, Солнце не ну говорит. скажи что нибудь голосовое Опа. мы же добрые мы уже слышали да твой голос занимает. мы же это с добрыми намерениями мы видишь не токсим Ох, как ты его хуйнул а если я тебя так же да, по башке да, твоей пустой блять а что мы воевать не да, идем я, же, давай, иди иди воюй а ну тебе надо ты и воюй а, не воюйся а? а зачем ты это делаешь что ты его убьешь арестовываю на за непочинение а слушай что ты можешь костлагерь сразу мне отправишь зачем че, ты че, это делаешь я вам говорил, лицом к стене сколько раз. Ну, Молодец, соба собачка, собачка умница. Хороший мальчик. Мне хуй было на собаку рыпаться. Я за собачек всегда, я люблю собачек. В общем Ой, месте а не а доставайте вы... оружие. Да, это это, это, это, это А ну тише, тише, тише, тише, давай за мной, давай за мной, не давай не за мной. Не Собакин, не давай не за, за мной, давай за мной. Не слушай этих шизиков. Давай, давай, давай, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Побежали, побежали, побежали, молодец, молодец. Хороший, хороший. Пошли, пошли. Меня собака покурала. Мне побыло ее трогать. У нас она... она не бешеная, она нормальная, адекватная. Почему она меня ни разу не укусила, а его укусила за задницу прямо? Как думаешь? Собакой это, это то же самое, как с да, женщиной взаимоотношения. Значит, не надо было ее трогать. Твое отношение ну, к вы, собаке бывает, да? это то же самое, что твое отношение к женщине. То есть ее поведение по отношению к тебе это зеркало того, как ты с ней обращаешься. Понял? Вот я собачку свою кормлю, глажу, хвалю. Она мне не кусает. Вот она сейчас по городу гуляет, и я ее опять позову, когда увижу. Она подбежит ко мне, будет радоваться. А тебя она, сука, загрызет. Понял? Дома тебя такому Я не понял, научат. Понял. Мотай на ус. А, забыл одну важную мысль передать. И запомни, запомни. Если так собачка твоя, которая к тебе хорошо относилась и всегда радовалась тебе, начинает на тебя лаять, злиться... И скалить зубы, то значит кто-то кормит ее помимо тебя. Что? Ну ж все поняли, что я говорю про собак? Это ТикТок. Я в ТикТоке, я уже мастер ТикТока. Солнце, привет! У Кушать не хочется пока, у меня еды пока нет. Потом ты к повару можешь. А ну пошли гулять, пошли гулять. И пойдем, все, пойдем, пойдем. Собака. Это моя, это моя, это моя собака. Аталия пойдем, она, пойдем. Она чешается, она а не бешено, она играет. она играется. Она, она ее поглажит, она играется. Ее, да. А у нее просто наших. Нормально Нет. себя она с ней не нужно вести, никого. вот по этому. Она загрызла двоих, похвалить ее. Не, я похвалю, когда на пятерых загрызет. Два это мало пока, пойдем, пойдем, пойдем. О, блин. Ну-ка, пойдем, пойдем, пойдем, сейчас мы будем дела делать с тобой. А ты чё за нами лазишь, я не могу понять, да что ты Повар! Повар! Повар, еда нужна. Еда так, такое вот, что-нибудь ясное нужно. Ага, ну я всего сейчас у тебя наберу. Побежали, Пэс, побежали. Так, в общем. В общем. Ну-ка сюда, сюда, сюда, сюда, на место, на место. Так, садись, садись. Встань. Опять присядь. Так, молодец. Сиди, сиди, сиди. Опа. Вот. За то, что сел. Молодец. Ешь. Ебать, это что? Нихуя себе. Ухо. Ухо чухни. Ухо. Вот, молодец. Теперь сядь. Встать. Что-то тут же вроде кто-то был. Стоять, стоять, стоять, стоять, стой, стой, стой, стой, стой, стоять, стоять, стой, стоять, стоять, стоять, стоять, стоять, ты сейчас идешь за нами, не откликаешься, ни к чему а не. А тебе делаешь. твои подружки дали тело... право голоса? Да, да, да. Кто ее? Все пошли. Поехал? Да. Куда? Пойдем, мы как будто обычно друзья, просто за мной идем. Так и че? Заходи, в тоже. Не, сюда зачем? Ч-то меня толкаешь. За, заходи. Заходи. Заходи. А зачем сюда именно заходить? Зашел, я тебе сейчас порежу почку. Да ты, блядь, ножом Режу пользоваться не умеешь. Какой, блядь, порежу почку. Все, заходи, закрываем. И... И стену. Так, вот ты зади, ты хороший. Потом с тобой разберемся. Что пацаны будем делать? Деньги покосить, конечно, будем. Ну, чё, вы придумали, нет? Как развлекаться? Сколько он стоит? Он сейчас находится в СКП, Наверное, он долго стоит. Ну чё, смотри, хидовый 20 косарей на пол. Давай, давай. 20? А что так много? Да, 20 косарей. Ну, ну а такие цены, понимаешь? Хотя, подожди, но ты же бедный. А то ты... Ты же бедный. Давай... Давай туда пометь. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. У меня есть кое-что. Кое ну, господи, блять, вы обрадились, чего от меня хотите. Ты кто? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Зайди к шку... Иди туда, иди туда, иди туда, за шкафы. За шкафы встал. Бегом. Бегом за шкафы. Вместе со своим... Какой-то ты неуверенный Здравствуйте. бандит. Что мне вообще настроить топ? Я говорю, какой-то ты бандит неуверенный. Ой. Ты выкуп. хоть сам понимаешь, Это что хорошо. ты делаешь? Эй! Баюкуп? Колько вас Смотри. Хэр, там? Смотри. А где на х выкуп реши брать за этого? За гуэтер, кажется. Пацаны, я думаю, ч? Что... Отпускаем Говелиайтера, отпускаем пизду. нафиг отсюда да. выходит и АТ остается. А где Тео? Давайте посмотрим. Кто Давай, это... Шурой. По Подожди, заходите. Что, закрывай. Вообще ты давно был на примете у нас. Мы за тобой следили. Ну, что дальше? Да плевать. Ничего, просто 20 тысяч на пол и все. И гуляй. Нам бабки нужны как бы. Мы бедные. Так ты что только что сказал, меня какая-то мафия заказала, чтобы меня принесли куда-то. Ну сказал, не Не слышу не ничего. Там собака где-то лаят. Дома никого нету. А что дома, а дома никого нету, если ну, ты, блядь, в доме сидишь нету. и говоришь об этом? Это автоответчик. Это автоответчик. автоответчик? Это что вообще? 43-й год, сука, автоответчиков не изобрели еще. Давайте, тут все хорошо, давайте. Один хреб, кряп, слышал. Бивай дверь. Слушайте, это это... Да, Бля! мне кажется им пизда уже, ребят. Может наверху еще? Что это друзья у на Наверху? Наверху, у вас есть верх, у вас нету верху. А, а, у не нет верху. Ааа, это не мой нет, вообще нет. дом. Да, а что вы тут делаете? Ну мне хотели дать пизды, но а, пытались, убегите, но я не тогда. взял.